Недалеко и не близко, не высоко и не ни низко, не ни так, чтобы и на окраине жила себе девчина украина. Словно сказочная птица и умна, и мастерица 20 лет от роду красота за края. Одна беда, дочка местного царя. Царь тот был известный мод. За последний купил вертолет, выстроил себе хоромы Христа, но тут понял, что казна пуста. Присел наш царь на золотой унитаз, тыковку почесал, прищурил левый глаз, и решил он Украину на богатой Европе женить. Надо же как концы с концами сводить. Не женить, а замуж выдать. Пришла Европа и давай права качать. Мы, конечно, готовы дочь твою взять, но вот токма исполни наши желания, а лет через нацать устроим венчание. Царь и соловьем пел и на одной ноге скакал. Все причуды Европы исполнял. Дошло дело до того, чтобы ей угодить. Стал от соседа забор городить. Время шло, а свадьба и не пахло. Казна паутиной заросла, экономика зачахла. Опять начал дергаться правый глаз. Пришло время платить соседу за газ. Сосед хоть был парень и простой, но касая сажень в плечах, да и карман не пустой. К тому же он с дочкой дружил много лет, не раз защищал от ненасти и бед. И решил тут наш царь схитрить. Украину сразу на двух женихах женить. Ага. Слушай, дочка, мой царский указ. Слева демократия, справа газ. Придется тебе жить с двумя мужиками. Один из Брюсселя, другой с кулаками. Услышала дочка о планах отца и бросилась в ноги просить лица. Не принято, батюшка, в нашем народе Сразу с двумя в семье хороводить Зачем мне Европа, светский повеса По-нашему не говорит ни бельмеса Ни в Вене, ни в Дрездене Нету родни Приедем в Европу и будем одни Они нас соседом вечно пугают А газ и бензин у него покупают Ты, батюшка, цены с Европой сравни Вон греки погибли От евро родни А с нашим соседом мы дружим веками Культурой, историей, просто домами Там наши родные, там нас принимают на нашем наречии нас понимают, к тому же за газ будем меньше платить, дешевый бензин станет легче купить, послушай меня, свою дочь, Украину от самых Карпат до Донецкого тына не вижу я больше другого пути, как только в союзе идти. Задумался царь, реку, подытожил, а? сравнил, для храбрости стопку горилки а! налил, напялил корону, взял с полки печать и мигом помчался союз заключать. А? Россия царя как родного встречает и лучшее место царю уступает. Накрыли на стол, поели, попили и о делах заговорили. Царь молвил пришел я к тебе с предложением хочу проявить свое уважение хочу свою жизнь за тебя я отдать нет хочу свою книгу презентовать Фу, да что такое о хочу свою дочь за тебя я отдать скажи ты не против женой ее взять хоть дочку твою и давно я люблю но предложение твое отклоню а... «Женить на себе без любви я не стану. Хочу, чтобы по-честному, чтоб без обмана!» Сказал богатырь. И тут из-под арки вошла Украина в цветной вышиванке. «Мой милый, любивый и близкий сосед, тебя я люблю вот уже много лет. С тобой на край света идти я готова!» «За газ, за бензин и за...» «И слово!» С тобой навсегда я останусь собой, не буду как в примах, я буду родной. Да. Не стали тянуть и союз заключили. Досказочный сказочный пир на весь мир закатили. Границы открыты, весна наступает. Казна богатеет, страна процветает. И даже ребенок уже понимает, что крепче союза, увы, не бывает.